Это виза для тех, кто получает пассивный доход, например, от сдачи квартиры. В Украине у него автосервис по подбору и покупке автомобилей. Что-то подобное он хочет организовать здесь. В Португалии нам этого так не хватало. Ты приехал сюда как инвестор, получающий пассивный доход на Украине? Да. Что такое виза D7? Как приехать сюда людям, которые получают пенсию или дивиденды или О, еще какой-то доход? О, ты классно сразу эту тему зацепил, потому что, когда я раньше узнавал, мне не говорили вот все, что ты так что перечислил. Мне сказали, для пенсионеров или рентье. И uh -huh. везде вот это вот, это, ребята, все, кто смотрит это видео, есть еще другие лазейки для визы D7. Так. То есть вот то, что ты то перечислил. То есть не обязательно быть пенсионером, пенсионером, да? И не обязательно иметь там... 10 квартир. Да. То есть можно иметь две квартиры или одну квартиру, показать пассивный доход. Э, от одной квартиры? От одной-двух квартир, потому так. что э, минимум э, нужно, чтобы показать 800 евро на человека, на человека и 1200-1300 евро на двух человек. Так. И плюс, если ты показываешь дивиденды, дивиденды могут быть банковский вклад, дивиденды могут быть проценты, вот как у меня, например, в компании. Это тоже пассивный доход. Дивиденды – это подожди, тоже пассивный доход. У тебя есть несколько квартир, ты их сдаешь в аренду, да. получаешь доход официально, да. ты его декларируешь да. в Украине. Как ФОП. Как, ФОП. как индивидуальный предприниматель. Да. И плюс ты соучредитель или сособственник да. компании Carpoint Котор... и получаешь дивиденды да, которая приносит, по итогам работы. По итогам работы ежемесячно. Естественно, я это декларирую. Угу. Все это в налоговой зафиксировано. И, соответственно, меня мучили этими бумажками, чтобы я им собирал. Они не пов... а, португальское okay. в Украине. Okay. Они не поверили. Не и поверили знаешь, что чему? запросили? Что это я показал за год, все честно. Да. И они попросили историю страховых в, в, в, социальных взносов, э, да, типа, выплат, выплат которые я платил помимо на, налога за фопа. Э, и я показал, у меня с 2004 года. Я им принес эту покован, они сказали. Подожди, а ты как, кто платил? Как, как ну, я директор компании? Я с 2000, компании, не, я 2004 года занимался, ну, я ФОП, так. занимался машинами, так. Э, квартирами, продажей комплексов недвижимости в Черноморской Ривьеры. Да. Еще с 2004 года я зарегистрировал ФОПа. Да. ФОП – это ИП, потому ИП. что в России они да. не знают, ФОП что это такое это для Украины, а для этого ИП, да. да. И таким образом я, естественно, принес документы, что у меня есть история, и что я поставил… С 2004 года? Да, но они сказали, им это не надо, я говорю, лучше давайте я вам все принесу, чтобы вы меня… Подожди, но ФОП – это же активная деятельность, то есть это не пассивная, как ты попал под им Нет, у меня же есть и квартира, и это. Но квартира не дает 800 на человека или 1300 на семью? Ну как это не дает? Дает? Ну в Киев… Не знаю, не знаю, Ну дает? Да, это вообще другая тема. Так чем ты планируешь здесь заниматься? Я планирую пока что здесь э, обжиться, об, обзавестись знакомыми. Уже этот процесс идет очень мощно, очень хорошо. И потом, конечно же, хочу здесь развивать автомобильную тему. Автомобильное агентство. Что это будет? Автомобильное агентство, это, это, агентство. Это, это, это сервис для людей полного цикла. То есть ты можешь продать, оценить, переоформить, э, подобрать. Мы, мы тебе все это делаем. То есть, э, агентство это автоэксперты. Здесь это еще называются механики, но вообще механик это не совсем автоэксперт, механик он только технику какую-то проверяет. Это как адвокат. Адвокат делает все. Вот, адвокат, вот, автоадвокат, условно, ну, то да. есть понятно, не, это, то есть мы полностью, полный, тебе нужна машина, ты говоришь параметры, ты получаешь ту машину, которую ты хочешь, полностью проверенную, с гарантией, страховками, кредитами, вот все, что необходимо и что позволяет эта страна легально сделать, это автомобильное агентство показывает. Тебе нужно поменять машину, ты свою приезжаешь, сдаешь, Тебе нужна консультация по перевозу машины из Бельгии. Например. Например, да. Ты получаешь человека, который сопровождает весь процесс. Тебе нужно обслужить твою машину правильно, качественно у механика, который имеет определенную репутацию, которого мы проверили, что да, он адекват, а не как какой-то непонятный Рома, который берет Рома? деньги и ворует. Да, и ворует деньги, разбирает машины. Что не сказать Сереже? Вот чтобы вот этого не было. Вот чтобы вот этого ужаса не было всего. Нет, нет, есть конкретный Рома, механик. В группах есть да? такой чувак, который берет с людей деньги, машины, а. разбирает машины и теряется. Понял. Потом люди приходят к нему в гараж, машина разобранная, мотор разваленный, нету Ромы, жена говорит, что его нету, типа все, он болеет. А Понятно. деньги он забрал. В вот Португалии деньги... есть такой дядь. В Португалии есть такой дядь. Но это не Рома Укан, который возле Синдра, это какой-то другой Рома. Потому что Рома, который... Короче, вот... и это не Рома Стельмах, это... это не Рома да, это не Рома еще какой-то. Какой да. это, общем... это, есть специфический есть, Рома. Да. Да. Короче, я хочу собрать всех Все правильных специалистов, наших. Наших, это я имею в виду СНГ, угу. которые бы смогли показать рынку Португалии, что наше это круто. Чтобы даже португальцы хотели прийти и заказывать этот сервис у нас. Так. У меня есть уже одни наметки по партнеру португальцу, но все это планирую запускать уже на следующем месяце, но еще не работать, а именно организационные моменты, чтобы с нового года запускаться. Так, так у меня а зачем была, тогда показывать меня было. А я заходил, чтобы все у них уже было. Я им принес Не, ну документы. в смысле, ты же им не принесешь я, медицинские справки. Я сейчас тебе кое-что еще расскажу. Да, всем вам расскажу. Подожди, подожди, я, подожди, извини, чтобы мы не путали. Если у человека есть квартира или мне, несколько квартир, мне, которые приносят я понял, доход мой, выше 1300... Вивай, мой консультант... Игорь. Консультант Игорь. Который, да, я ему очень благодарен. Он говорит, если у тебя есть еще что-то, ребята, бесплатная консультация, я за нее платил деньги, неси все. В смысле, справка о прививках тоже? Э -э нет, я имею в виду, чтобы доходы показать. Окей. Движение по счету за год, я принес так. за три года. Так. Движение там, э что банковский счет в Португалии у меня есть. Так. Принес туда. Притом не просто остаток на счету. Да. А именно движение по счету. А у тебя было движение по португальскому конечно, счету? Конечно было. Ну, у меня... ну, конечно, я не знаю. Не ну, у да, всех, да, кто да. живет в Украине и не живет а -а -а, в Португалии. Не, не Банковский не, не. Ну, счет в Португалии Извини, и оборот. Давай, я не буду да, выпендриваться. Естественно, ты же деньги какие-то, ну, себе. На... Ты, ты собираешься переезжать в Португалию. Так. Ты открыл счет в Португалии. Это обязательно? Это обязательно. Окей. Не, ну, кто-то говорит не обязательно, но я решил, что я буду идти по совету Игоря, Окей. помощника, чтобы сделать максимуму все чтобы точно получить я не хочу блин полтора года прождать и потом Или блин, отказ. Года, как я это Или делал. потом отказ получить зачем мне это надо да. поэтому я сразу говорю давай по максимуму все делаем он говорит давай тогда открываем счет доверенность там отправляешь там счет открывают бла-бла-бла ниф поручитель это все я думаю, у тебя можно на твоем да. по почитать, как это все делается. Я думаю, что у тебя есть такие же сервисы. Раньше просто не было без Португала. Поэтому мне приходилось в группах этих русскоязычных все узнавать. Слава Богу, нашелся нормальный человек, который меня ну, провел по этой всей теме. А, вот. И блин, я сделал банковский счет из Португалии и движение счета. Банковский счет в Украине, фоповская карточка и пешная карточка компании показал счет, хотя это не просили. Да. Вот показал машины, хотя этого не просили. То есть показал активы свои, да? Тоже показал, да, да. Вот э, почему машины показал? Была идея даже сдать машину в Украине в аренду да. и до показать договор аренды не на квартиру, а на квартиру и на машину. Да. Потому что машина в Украине может в аренду приносить 500 долларов. Это я вот легко в месяц и это Но пассивный лоб. доход. Понимаешь? Окей. Особенно, если И она сколько ты подал? И сколько у тебя получилось пассивного дохода? Ну, я бы не хотел бы все это говорить, Не, но... ну, условно, это больше 1300? Ну, конечно, больше. Я сделал больше 1300. Ну, у меня официально миллион гривен в год. Поэтому, если у вас есть машина, вы можете свою одну квартиру плюс сделать договор аренды. Ну, это некрасиво такое говорить с другом, что он у вас арендует машину. Такое нельзя говорить, да? Ладно, я этого не говорил. Я такого не делал. Ну, просто мне такое посоветовали. Но я отказался это а, сделать. Ну, потому что ты же честный что, и да, да, мне не нужно боль, было боль. это делать, но... Нам таких не хватает сеть. Спасибо большое. Но я отказался это сделать, продал машину, купил здесь машину. Э, хотя можно было сдать машину в аренду. На, ну, в Uber, те ребята, типа которые Uber, сдают Uber. Uber да. Да. И это тоже пассивный доход. Главное показать страховку. То есть не обязательно быть пенсионером. Не вот обязательно это пенсионером, То вот. есть сейчас очень много ребят, которые купили себе квартиры, те же программисты, которые купили квартиры, Киеве или под Киевом они сдают их получают пассивный доход. Да. Если есть 800 евро, ну давай в месяц. Так. Ну на человека моя рекомендация человека, который занимается этим, на человека он сказал это минимум 1000-1100. Окей. Потому что ну все же понимают, ты должен арендовать здесь квартиру и ну, жить да. как-то. Ну да. То есть, поэтому... Но в Португалии минимальная зарплата 685, ребята как-то живут. Я понимаю, но там они смотрят тоже на тебя, но когда ты документы подаешь. Ты типа хеджируешь подаешь. риски, правильно? Да, да, да. Все. Я решил перестраховаться, тем более у меня ну, легально. У тебя есть возможность да. это сделать. И да. тем более, если у вас есть еще и возможность, например, каких-то инвестиционные договора показать, потому что мне предложили. Если у вас есть инвестиции в фонды по каким-то там акциям, S&P 500, -то. облигации. Да. Вы тоже это показываете, и это тоже считается пассивным доходом. То есть это просто, если мы уже делаем полезный видос, тогда уже все рассказываем. Мы всегда делаем полезные видос. Поэтому я тебя сам смотрю с самого начала, еще до того, как переехал сюда. Смотри, я живу здесь 7 лет, ты приехал месяц назад. Привет. Ребята, которые живут в Португалии, они спросят, типа, чувак, это же все работает. Ну, то есть, оно именно вот так вот и работает. Люди mm -hmm. приезжают в такой вот салон, mm -hmm. привозят свою машину, забирают mm -hmm. здесь отсюда другую, новую, Понимаю. надо кредит, все работает. Что поменяет? Все машины в салонах практически не проверенные. Они говорят, что да, машина как бы проверенная, но когда я поехал покупать себе вторую машину здесь, я поехал к их механику на известный сервис здесь. Я посмотрел, как он смотрит эту машину. То есть, он не проверяет эту машину. То есть фактически машина не проверена, юридически типа она проверена по квитанции. Uh -huh. То есть если бы я сам бы не показал бы пальцем, что потекший амортизатор, что течет прокладка поддона двигателя, что сальник заднего сальник коленвала течет, он бы этого ничего не написал бы. Потом бы я как лошара, если бы я таким, таким был бы, uh -huh. и не был бы автоэкспертом в этой теме, потом бы я приехал бы к этому же механику. Заплатил бы 500 евро, чтобы у него это починить. То есть по факту этим механикам выгодно недопроверить, потому что если ты к нему приехал покупать машину и его консультации пользоваться, он понимает, что ты его клиент. Поэтому если он что-то не досмотрит, то что можно списать на прош. Ну, типа, что ты поездил два месяца на машине, да ну вот оно и появилось в течение двух месяцев. Подожди, здесь дают гарантию. Салона. Это гарантия страховая, ты понимаешь? Нет. А. То есть мне говорят, вот покупай машину у нас в салоне, два года гарантия. Если что-то поломается, приезжаем мы по ремонтируем. читал договор. Нет, а я не с читал. Google Translateм читал договор. Так. Только на мотор или коробку, только на какую-то большую деталь, типа кондиционер, коробка, мотор, что-то еще, и все. Ну, то есть сальники они менять не будут? Нет. Понял. То есть, если у тебя мотор стуканул, окей, поменять. Но да. они этот риск не дают от салона, они, да. они риск страхуют в другой страховой компании, которая занимается специальными гарантиями на поломки поддержанных автомобилей. Понял. И при том, когда ты начинаешь ну, разбираться, если это непорядочные люди, они начинают через адвокатов просто ну, терять этих э, покупателей, которые пришли с претензией. Понял. Я покупал две машины здесь. Я брал механика, вот как ты сказал, да, механик. Да. Я взял человека, который разбирается, где сальник, где там да, прокладка. Да. Вот, мы приехали к человеку, да. подняли машину. Да. Он посмотрел, сказал, тут, тут, тут, тут. Подключил компьютер, посмотрел да. ошибки, сказал, да. так, так, так, да. так. Мы снизили цену на тысячу евро. Мы снизили это. Он в твоих интересах снизил? Ну да, но мы с ним потом. То есть механик в твоих Да, торговался. он в моих интересах снизил эту цену. Да. Я ему сказал, Серега. Не волнуйся, мы mm -hmm. разберемся. Да. То есть мне надо экспертная оценка. Да. Он понимает, что значит экспертная оценка. Да. Он говорит, вот сальники 3-10, да. говорит минус 1000 евро, потому что это все надо заменить. Да. Он говорит, ну э ладно. Продавец. Продавец, ладно. А, мы еще проехались на машине, понятно, Серега там погазовал да. туда-сюда. И в итоге, я Сереге 500 евро, говорю Серега, по-честному. Ну, ну, есть, так, ну вот. это, это да. мы, у нас не было договора, потому что мы ну, на дружеских да, отношениях, да. но ну, я думаю раз на, на дружеских отношениях и он снизил цену на тысячу евро, но надо 500 евро отдать человеку. Окей. Вот отдал ему 500 евро. И я еще сейчас 4 года на машине и доволен, не хочу меня. Ставьте лайк под этим видео, подписывайтесь, не будьте глупыми людьми, потому что сейчас там гораздо больше полезного контента, чем было 4 или 5 лет назад, когда я первый раз увидел Рому. Единичные случаи такие бывают и в Украине, и в России, и в странах СНГ, даже на Ибице и в США. Когда человек идет, покупает машину со своим механиком, и он получает машину, ту, которую он хочет, да. без приколов. Но 95% условно, по моей статистике, тех клиентов, которые обращались к нам, они в Украине, в, в Украине уже тут. Ага. Потому что пока я сюда ездил, приезжал, я своим друзьям помогал подбирать машины. 6 машин я уже подобрал. Угу. И 2 продал. Угу. Две продал, свои покупал, свои продавал. Понял. Здесь это можно доказывается, сколько угодно их покупать, продавать. Угу. И я вижу, что совсем другое, что люди покупают машины, особенно если это бюджет Доверяюсь, до шести тысяч. там автосалон автосалону, да, и потом начинается там гниль, там амортизатор, там течет, там головку продуло голову. Это очень опасная вещь, когда продувает голову, прокладку между блоком цилиндров и и головки блока цилина. в моторе. Короче, ты попадаешь, все, шарю, ты попадаешь на ремонт. Все, На ремонт, ты попадаешь на ремонт. Мотор или замену вообще, потому понял. что они всегда ремонтируется. И потом тебе говорят, ой, это все, это мы не мы, это мы не мы, там вы не вы, там бачок у вас продуло, это вот вы воду потеряли. А вы, в общем, это все Вот, решили. этот сервис, да, я решил все объединить. У меня в Украине машина проверяется в моей компании по 133 параметрам. 133 Да, зафиксированным в диагностических чек-листах, и потом мои клиенты получают рапорт-отчет, заполненный по всем этим параметрам, со всеми фотографиями, подтверждающими каждую диагностику. А -а -а. О -о -о. Вот То есть оно. ты, находясь в Алгарве, можешь купить у меня машину в Порто, и приехав из Алгарве в Порто, ты приезжаешь на полностью подобранный, готовый, проверенный автомобиль, с гарантией того, что То все тебе соответствует. тебе надо заранее ехать. Тебе, не тебе надо ехать, отчет, ты, ты, и, ты посмотрел, оценил. И мы поторговались в твоих интересах. Тебе все, что нужно приехать, это рассчитаться. Идеально. Идеально. Но Сколько и... это стоит? Вопрос мы, всегда. Мы То еще, есть мы, качественный сервис мы, должен еще, мы, еще, мы еще считаем сейчас с моим потенциальным партнером э, португальцем. Он сейчас занимается исследованием рынка португальского локального. Тех, кто занимается семейными бизнесами по машинам. Он объяснил, что если машина стоит 30 тысяч евро, то он берет полторы тысячи евро за такую услугу. Угу. Его семья уже этот бизнес оказывает 20 лет. Единственное, он говорит, надо градировать машины до 5 тысяч, до 10 тысяч евро, ну, да. до 15 тысяч, до 20, до 25, до 30, чтобы люди в, разные, в разном сегменте платили разные деньги, чтобы это было справедливо. Потому что люди не будут. машину за 30 ты покупаешь. Это машина 2-3 года, наверное. А ты знаешь, сколько приколов там может быть? Да? Да осмотанные пробеги, блоки. Ты знаешь, что лизинговые прокатные машины специальными блочками вот такими вот чипуются, и ты проехал, машина проехала 300 тысяч километров, а по факту на щитке у нее 100. Это есть здесь в Португалии? Португалии. То есть а ты... в Германии такого Такое нет? Такое тоже есть. Тоже есть? Я занимаюсь машинами еще из Германии. Соответственно, и португальцы, и здесь все, кто живут в Португалии, смогут в этом агентстве автомобильном заказать э, машину из Европы и получить машину из Европы. Да. Мы проверяем пробеги и проверяем не пробеги историю, потому что история это только то, что туда внесли в базу данных. А если в эту базу данных не внесли, ну, да. то про машину история скрывает кое-что. Есть же вот эти книги, не ну, книжки обслуживания, как, как они, сервисные книги, Сервис... да? там где с печатью прописывают. Смотри, Давай я тебя просто наповал, ты сейчас свалишься со стула. А, стоит чип в машине так. один к трем. Машина проехала 30 тысяч. В смысле, подожди. Вот условный Женька. Условный себе Покупайте тачку за 30 тысяч. Да. Ставит какой-то чип, чип. Если у него лизинг, если он много мотается, если он много мотается, в основном практически все это прокатные, лизинговые. Мы сейчас да. говорим про то, что я знаю. Про да. то, что я про, про этих партикуларов да. я не знаю. Так про... вот я думаю, ну прокатных лизинговых машин, ну процентов на рынке. Больше уже. Ну, не знаю, ну 10. Ну, то есть, вероятность то попасть есть именно на лизингу. Ну, ты открой, посмотри на чай, много то Давай так, много есть приколов. Вот Ой. много есть приколов. Ну, вот очень много приколов. Блин, есть... ты прям меня напугал. Есть... Я вот думаю менять машину. И это что? Есть машины, которые слетают с трассы. ее да. чинят в гараже. Машина работала без масла. Э, распредвал, коленвал проработал без масла. На нем уже есть задиры. Они отремонтировали машину, поменяли только бампер. На новой машине, на свежей БМВ. Это которые в Португалии. Женьки. Это в Португалии. Ты выезжаешь, машина вроде работает, но через 10, 20, 30 тысяч у тебя становится мотор. Если автоэксперт, такой как мы, да. не заглянет и не посмотрит, нет ли задиров, не послушает правильно мотор, у которого уши правильно настроены mm -hmm. на это послушать, то тогда, возможно, ты получишь э, совсем другое. Я сейчас говорю о рисках. Я не говорю о стопроцентной поголовной движухе. Есть Ой. нормальные машины. Есть нормальные Ну я думал, что их большинство. Э, Тем нет. более за 30 тысяч. Нет. Не большинство. Нет. Не большинство. Okay. Mm. Но вот эти же специалисты, которые э, с правильным слухом, которые ответственные, которые вот сделают все четко в интересах клиента, они же должны быть здесь, в Португалии, да Так они все поднять? здесь, в Португалии. Вот сейчас я так вот, значит, они предоставляют этот сервис? А они все предоставляют этот сервис тут в Португалии, потому что считалось раньше, что такой сервис не востребованный. Okay. И поэтому тут есть еще, то есть грубо говоря, э, я и команда, которую я собираю здесь, это мы будем первопроходцами вообще. По факту. То есть вот так, чтобы дать автомобильное агентство полного цикла, это будет в Португалии самое первое. Я уехал из Украины, э, нет проблем, к мечтам. Вот я а. вот обожаю эту песню. Если кто-то не слышал, блин, послушайте. Это Оно группа... вставит. Монатик. Это просто монатик. Это просто монатик, вот просто вставит. Нет проблем бежать, к мечтам бежать. То есть он там, ну вот, и вот меня это... Понял. Один из мотиваторов был переезда в Португалию, монатик. Потому что я вот сижу, блин, ну все нормально, но хочется чего-то большего, хочется другого качества продуктов. Ну ты же знаешь, что здесь классно, да? да? Вкусно, тепло, сытно, уютно, заботливо. Привет, ну, привет, такие люди. Особенно с ребенком у меня родился ребенок. Я хочу, чтобы у меня ребенок ходил в детский садик. и в школу европейского формата, чтобы это было другое. И поэтому мы переехали. Есть разница между автомобильным рынком Украины и автомобильным рынком? Партнеров? Для меня вообще нет вообще разницы для автомобильного рынка. Даже США, Ибицы. я на Ибице, блин, помог чуваку выкупить э, машину у англичанина, в Америке помог купить моей подружке машину в Штатах. Для меня нет никакой разницы. Это система, разные небольшие погрешности, есть отличия. Но глобально, ну, понятно, можно сказать, тут кредиты больше популярны. Да. Здесь механики, а не автоэксперты автоподбора, как в Украине. Тут можно сказать, что цены здесь на некоторые модели и марки дороже, чем в Украине. Особенности португальского рынка здесь большие вот если убрать уже, так знаешь, для обывателя, да? А если смотреть на, авто, на всю автосферу сверху, то одно и то же. Насчет разницы между португальским рынком и украинским да. рынком. Ну, мне кажется, что на 97 процентов эта разница формируется за счет ожиданий и привычек покупателей. То есть если португальцы привыкли приходить в автосалоны, там говорить, да брать кредит с паспортом, ты пришел, пошел за хлебом, знаешь, прихватил паспорт с собой, приехал на новый Audi, понимаешь? Это вообще возможно. Но они все получают кредит. Вот сейчас у нас есть клиентка, которая уже обратилась. Ей не дали два раза кредит в Португалии. И что вы с ней? Вы дадите свои деньги? Нет, есть другой вариант решения, и мы будем решать. Например. Я и на камеру этого не могу говорить. Ох, жулики, блин. Так нет, но есть разные варианты, да? Не, то ну есть... хорошо, кто-то должен финансировать этот э, есть, проект. Правильно, но можно кредит по-разному взять легально. Кредит можно взять по-разному. Это уже и так большая подсказка. Поэтому я не буду, то есть клиент, который к нам обращается, он получает сервис, э, о котором он даже мог и не догадываться. И он получает, ну, действительно, цену честную. А мы получаем честную комиссию. Вот сейчас э, Антонио это потенциальный партнер для этого проекта, он сейчас просчитывает, сколько для рынка Португалии будет э, хорошо стоить, чтобы стоила услуга. Окей, okay, и как хорошо, вот человек смотрит нас через полгода, он планирует переехать в Португалию, он хочет, чтобы вы оказали ему такую услугу, что ему делать? Мы ссылку оставим под видео на мой, на мой сервис. Окей, okay, на твой сервис. Да. Ну, это будет офис, где-то можно будет. Это приехать, будет офис, куда можно будет приехать, познакомиться. Если что, потом еще раз приехать, да, если еще, там что-то. Еще, еще, еще я тебе больше скажу, можно будет еще сделать следующее. Можно будет и друзей еще привести после того, как ты довольный. Да. Вот так у нас происходит в Украине. У нас сарафанное радио где-то 25% uh -huh. от общего потока клиентов. И при том клиенты приезжают один за другим, я могу тебе даже скрины сделать, как люди. Я год назад покупал машину, хочу еще одну, я довольный, я посоветовал вас другу и все остальное. Притом мы будем говорить правду, что гарантия на машину, это покупная гарантия в страховой компании специфической гарантии. То есть вот эта гарантия, в которую все верят здесь в Португалии, это, это просто вообще... страховка в страховой компании. Ну правильно, но если она работает, если она работает машина, на и мотор, тебе... и да. она работает на коробку, на ключевые агрегаты, на ключевые агрегаты. Но ну, окей, сальник потек, поменял за 20 евро. Я понимаю, все хорошо, но есть привод, который на Мерседес стоит 1250 евро без замены, а Понятно. если он болтается? В таких вот разговорах, э, типа вот. Оно там работает плохо, а мы здесь сделаем хорошо. Очень часто это касается, например, медицины в Португалии. Все, многие жалуются, оно работает плохо, работает плохо. Но португальцы живут, например, 8 до 86 лет в среднем. Также и с авторынком. Авторынок Я... суперактивный. Ты едешь по улице да. вот такие стенды, где Абсолютно вот.. Абсолютно машины... верно, потому что для португальца машина это средство передвижения. Если, и у него в его менталитете, он просто на ней ездит, пока она не поломалась, и когда и вы, она поломалась, он ее везет к механику. И если он купил б.у. машину, он знает, что он купил б.у. машину, и у него нет претензий как украинца, россиянина, белоруса к машине. Он знает, что он купил б.у. машину, да, если там поломается, он заведомо знает, что он будет ее чинить. Вот в а этом да. гигантская разница между двумя... Так, рынками. а ваша аудитория какая? А наша аудитория, думающие португальцы, которые умеют читать деньги и готовы заплатить 500 тысяч евро, условно, ребята, не пугайтесь, это в зависимости от сегмента автомобилей и цены. И он получает отчет, что в ближайший год его не ждет сюрпризов, угу. что в ближайшие три года ему нужно будет сделать по машине следующее. Вот у этого механика, который проверен, и это стоит дешевле, чем на официале. Так, а тот механик, которого а. вы взяли, он уехал и в Украину назад. Так будет другой все. механик. Которого, ну в механике есть же, они же не теряются. Ну, из моего опыта. Теряются. Ну, они не теряются, а, мои не терялись. Вот. Но их очень мало. А вот, а и попасть к нему очень сложно. Нам много не надо. Я понимаю, но вот я работаю каждом. с двумя механиками. Отлично. По моей машине. Отлично. И вот попасть ну прям буквально очень сложно. Вот для этого нужно создать такие благоприятные условия в этой команде для того, чтобы люди хотели работать вместе. Даже если мои ребята будущие скажем так партнеры, да, можно их так назвать, да. Для них это будет если дополнительный заработок, а не основной. Это и они выигрывают, и мои клиенты выигрывают, и я выигрываю, и все. Я не буду нести ответственность за механика, но я буду проверять, как он работает, и говорить, что мое мнение, что этот механик в этом районе мне нравится больше всех. Это мое мнение. Вы можете чиниться у своего механика, а можете чиниться у этого механика. Но автоэксперты, у них есть чек листы и они будут материально ответственны с договорами, что если он не посмотрел чего-то, и это вылезло, то он отвечает материально перед тем человеком, заказчиком, который заказал эту услугу. Звучит просто идеально. Так Мы в Украине так работаем. Просто вот этот чувак скажет, слушай, мне такие условия не подходят, я буду нести ответственность, а вдруг я не досмотрел, вдруг у меня настроение а, нет, было ты плохо. должен, ну, если ты хочешь дополнительно зарабатывать, то есть и ты получаешь за это деньги, ты должен посмотреть. Как раз проблема Португалии, ну, не проблема, а особенность португальского э, менталитета португальских работников, что очень часто, они выбирают баланс э -э, между личной жизнью и работой и не готовы идти на экстра усилия, экстра риски, да, для того чтобы заработать экстра деньги. Очень часто я это тебя понимаю, сто процентов в Украине то же самое. Мы сделали по-другому. А, у меня есть диагностический лист, который состоит из 133 пунктов. Так. Старший автоэксп, спарты, старший автоэксперт. Компании моей украинской CarPoint приезжает к механику, к компьютерному диагносту, стоит у него над головой с этим чек-листом и говорит: смотрим машину. И они вместе смотрят. И они вместе смотрят машину. И несут, машину. Э и несут э э да, общую ответственность. Да, да. Ответственность, да. Если Понятно. они что-то не досмотрели или кого-то схарило, защиту откручивать, а там все, весь поддон в масле, то тогда yeah. они скидываются и делают, э меняют прокладку поддона. Понятно. То есть ну, идеально. Так, то есть у меня есть система в Украине сделать так, чтобы была дурокоустойчивая Сколько? система. Младший автоэксперт делает первичный осмотр по 115 параметрам. Старший автоэксперт пересматривает после младшего все 115 параметров и добавляет к тем 115 еще там два, ну, 20 чем-то параметров угу. условно, которые делают заключающий э, рапорт, отчет и предоставляется заказчику. Заказчик это не на сто процентов. Ну понятно. То понятно. есть понятно, что в машине больше пунктов, чем 133 или чем 150, но мы проверяем ключевые моменты, которые мы способны проверить, потому что нету, естественно, ни у механиков, ни у автоэкспертов нету рентгена. Ну конечно. Мы не можем заглянуть и проверить что-то, но если автоэксперт подразумевает, что, например, у Porsche или у Hyundai или у Kia есть задиры в цилиндре, а мы знаем, потому что мы обучаемся ежедневно что там возможность задиры в цилиндрах двигателя, то мы сразу же пишем рекомендация произвести эндоскопию перед покупкой этого автомобиля. Okay. Если клиент от, подписал отказ от эндоскопии, ответственность на нем. Чтобы правильно сюда переехать и чтобы правильно, деньги, да, и чтобы правильно вложить деньги в Украине, нужно сейчас следить за рынком. Сейчас Киев растет как европейские столицы 10-20 лет тому назад. То есть, если ты сейчас имеешь какую-то квартиру в Одессе, условно, за 150 тысяч долларов, к примеру. Ты просто классный чувак. Ты продаешь квартиру, покупаешь две недорогие квартиры в Киеве, делаешь кое-какой ремонт и сдаешь эти квартиры э, в два раза дороже, а до и в два с половиной чем она бы стоила бы в Одессе. Сколько можно получать? Если ты инвестируешь, например, 80-100, то ты 16-500 гривен в месяц зарабатываешь. Это сколько? Гривен. Это 500 евро. Это 650 евро где-то. 600-650 33 евро. по моему курс. 31 или сегодня. Что-то такое. Да. Ну короче, 600 евро железобетона. 600 евро железобетона. Да, Две 8. квартиры. Нет, у тебя. это 1200. 1200, и ты можешь спокойно и приезжать в Португалию. в Португалию. А вот, если да. у тебя есть машина, ты сделал Uber, и, ну, аренду Uber, все. Но если можешь... что, если что, да. пусть ребята обращаются к тебе, у тебя новый сервис будет здесь, в Португалии. Да, Карп... и... ä... не Карпа. а Супергерои. супергерои. Пусть обращаются к тебе за советами по покупке автомобилей в Португалии, по покупке автомобилей в украине, в украине недвижимости в Украине. Ты супергерой. Спасибо. Давай.